Всем привет! С вами канал Рыбахло. Мы получили посылочку. Сейчас будем делать обзор воблера. Распаковка посылочки. Сейчас посмотрим, что там нам пришло. Очередное пополнение. Рыболовных приманок Вот такой вот Неплохо упакованный Ваблерок такой вот название и ссылку я на нем на него оставлю под видео вот с алиэкспресса э, довольно недорогой я не помню, 70 рублей по моему стоит у нас? 4 шарика шумовых также как и грузики служат вот такой вот лоблер на лопаточке у нас ничего не написано заглубление два довольно острых тройника вот ну более подробную информацию можете у самого поставщика, обычно на Алиэкспресс посмотреть, ссылка будет под видео. пополнение коллекции воблеров. 4 грузила